Приветствую всех в этом видео, в котором хочу рассказать о книгах, а точнее даже об одной книге такого автора как Борис Кригер. Но для начала я расскажу пару слов о себе, кто я такой и как я познакомился с творчеством Бориса Кригера. Меня зовут Андрей и я диктор. В начале прошлого года я закончил курсы по дикторскому мастерству и уже После этих курсов, во время поиска работы в этой сфере, я обнаружил вакансию на чтение, на озвучку аудиокниг. Вакансию это оставил, как, я думаю, все догадались, Борис Кригер. Я отправил ему свое резюме, точнее, демо. Его оно устроило, и мы начали работать. И, кстати говоря, работаем и сейчас уже больше года. Сначала я озвучивал не его книги, не книги Бориса, но потом он начал доверять мои озвучки и свои книги. Я озвучил немало его книг и хочу остановиться на его художественном произведении, которое называется «Южные кресты». Это роман, который оставил э, у меня двойственные ощущения, чувства. Э, что я имею в виду под этим? Я имею в виду, что мне было интересно работать над этим романом, интересно его читать и озвучивать. Но по ходу чтения и по завершению роман оставляет не очень приятное чувство. А чтобы понять, какого толка это чувство, нужно знать, о чем этот роман. Для описания этого романа наиболее подойдет такая фраза. Столкновение главного героя. С обычного человека, с бездушной огромной машиной. Машина, которая включает в себя политику, правоохранительную структуру и систему в целом, средства массовой информации и вот это все. Не буду вдаваться в сюжет и раскрывать все аспекты этого романа, потому что не хочу спойлерить, как это называется. Но основная его сюжетная линия такая. Главный герой обычный человек, предприниматель, который, ну, грубо говоря, оказывается не в то время, не в том месте и становится просто инструментом и жертвой игр, которые находятся гораздо выше него. Главный герой не идеализирован, он обычный человек, который имеет свои достоинства и свои недостатки, и на протяжении романа отношение к главному герою у меня менялось. Ну, потому что это объемный человек. Не набор штампов и моральных кодексов, а это обычный человек. Такой же, как... Почти, почти такой же, как каждый из нас. И основная линия этого романа именно в этом. Чем и обусловлено мое чувство, которое вызвал этот роман. Мы живем своими жизнями с... Каждый день у нас какие-то заботы, работа, дела. Мы строим какие-то планы, о чем-то мечтаем, пытаемся это осуществить. И роман показывает, что может произойти, собственно, в любой момент. Как это все ненадежно, и как люди на самом деле беззащитны перед институтами, которые должны людей защищать. И это не единственная мысль этого романа – этот роман многогранный, он показывает и вскрывает э, множество как бы, патологий общественных, которые сейчас, на мой взгляд, э, очень ярко демонстрируют себя. Помимо всего прочего, есть еще несколько сюжетных линий, еще несколько персонажей. С самого начала не совсем понятно, как они связаны друг с другом, но по ходу романа это все замешивается в один котел вот этого происходящего. И, как я и сказал, вот это чувство, которое он меня оставил, несмотря на весь свой интерес, этот роман напомнил мне, что, ну, в общем-то, никакие планы и никакие мечты в любой момент могут не осуществиться. И зависит это... Не от нас. Резюмируя все, что я здесь наговорил, хочу сказать следующее. Этот роман, безусловно, заслуживает внимания. Его стоит прочитать не потому, что Борис Кригер мой работодатель или не потому, что этот роман озвучивал я, а потому, что этот роман вызывает чувства и вызывает разные чувства и заставляет шире взглянуть на мир. И на этом, наверное, все. Я со всеми прощаюсь и желаю вам удачи. Пока.